чемодан а x55 меняем сегодня стойки все просто но есть некие сложности на них и остановимся опора стойки она к сожалению не симметрична все таки вот получается самый длинный болт он отмечен синим и он смотрит к центру автомобиля это первая особенность здесь как бы как все как обычно здесь два болта крепят стойку здесь крепится к стойке провод abs здесь стойка стабилизатора снутри держим ключом на 17 но если это оригинальная стойка стабилизатора здесь откручиваем ключом на 17 это просто вынимается на сверху крепится как всегда на трех гайках теперь то что может вызвать какие-то там замешательства стойки двойного действия то есть не как обычная вазовская стойка она не выходит до конца она выходит на какую-то часть хода и потом ее еще можно вытащить выше вот с этим связаны трудности установки потому что до только не дотягиваются люди как делают Некоторые делают, кстати, вот так, собственно, с чего я и захотел снять это видео. Во-первых, чтобы не пугались, что стойки двухсторонние, это не брак, это особенность. На Тиане такие же, на некоторых французах такие же. Вот мы здесь на старой стойке нашли отметины. Вот они видны, да? С другой стороны точно такие же. Походу кто-то держал плоскогубцами, вытягивал шток, чтобы потом можно было закрутиться. Ну, держать за шток плоскогубцами, это вообще идея, конечно, оригинальная. Ну, ладно, так делать не надо, если кто не понял. Делают вот так вот. Берут какой-то шланг с запасом, одевают на стойку, на шток стойки. Один дяденька тянет за шток, чтобы вытащить его до конца. Другой затягивает хомутик, чтобы вот эта резинка зафиксировала шток в максимально растянутом положении. Аккуратненько все это делается. И, в принципе, стойка таким способом эрогируется. Дальше, что из страшного. Пружина, конечно, страшная. Если вы не уверены, лучше не лезть. Аж на четыре стяжки мы ее стянули. Из глупостей, которые допускают при ремонте. Вот вторая стойка и вторая... Ой, как бы это без маты выразиться. Вещь. Ошибка. Ошибка при сборке. Видите? Опорный подшипник. Часть защелкнулась. Он, он раскололся. И вторая часть которая, собственно, его и расколола. То есть надо аккуратно... Вот видно отсюда, как он защелкивается. Вот этими усиками он аккуратно вставляется в опору. Ну, даже это не опора, это чашка пружины. В общем, пластиковыми усиками опорный подшипник вставляется в чашку пружины. А после этого на него одевается вот эта опора резина металлическая да, на резина металлическая все правильно вот они а наоборот делая наоборот пружина потом сдавливает опорник пытается посадить его на свое место но там уже лежат усики вот эти которые должны защелкиваться они кстати прям похожи на защелки они даже спазики специальные имеют поэтому изначально берем защелкиваем и уже дальше продолжаем сборку, вот как я и все рассказал. Вроде все интересного рассказал, как стойка ставится, как опорник ставится, как шток стойки ирогируется. В общем, не трогайте шток стойки плоскогубцами, не зажимайте его в тиски, не бейте по нему молотками. Так делают только люди с ограниченными умственными возможностями, вот так скажем. Если это видео было вам полезно в каком-то плане, ну, там ставьте лайк, подписывайтесь, можете что-нибудь написать. Если нет, то тоже можете что-нибудь написать, а можете и не писать. Всем спасибо, всем пока.